Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о такой интересной культуре, как лимонник китайский. Это дальневосточная лиана, давно прожилась в наших садах, ну как бы сравнительно не так давно, если сказать, около сотни лет всего лишь в ботанических садах, ну и где-то 50 лет у наших любителей. Но тем не менее, ее многие выращивают, но не все знают о ее целебных свойствах. Ну, значит, знаете, что только в начале 1900-х года ее завезли в Европу. Завезли в Европу, и это растение, думайте, как называлось? Вьющаяся магнолия. Во всех каталогах она нашла не как лимоник, а как вьющаяся магнолия. Ну, название лимоник, потому что плоды и листья этого растения имеют такой лимонный аромат. Вот почему откуда появилось название лимонник. Ну, нас интересует, как бы, может быть, не столько как бы его, чем оно пахнет, потому что мы разберемся с пищевыми качественными ягод. но нас интересует, что это растение декоративное, это растение лечебное, соответственно, и, ну и можно использовать в питании, вот. потому что почему лимонник в китайской медицине стоит на втором месте после женьшеня, действию на организм человека, то есть высоко ценится. Ну и недаром китайцы считают лимонник ягодой 5 вкусов, Почему? Потому что сама оболочка плодов, она горковатая, она и соленая. Сами плоды, они жгучие, они праные, а в целом вкус плодов солоноватый. Вот почему она называется ягода 5 вкусов. Значит, лимонник хорошо растет на наших участках, многие его выращивают. Знаете, что это растение значит, может расти в полутене, но лучше развивается, когда есть яркое солнце. Есть яркое солнце и, соответственно, Наш, наш, наш лимонник э, лучше плодит, в тени он плодит гораздо слабее. Вот какое отношение. А так, если вас не интересуют плоды, вы можете высаживать это растение, где хотите. Тем более, что оно мирится и с ну и такое интересное наблюдение, что если посадить лимонник на участке и не дать опору, он начинает слаться по земле, но сильно не стелется, он приобретает вид кустарника, небольшого кустарника с тоненькими веточками. А вот если дать опору, наш, наш лимонник может забраться наверх на 3-4 метра. И вот лимонника нашего. Значит, появляются потом плоды, которые мы будем использовать. Ну, его полезны, конечно, не только плоды, полезные листья, полезные побеги. Почему? Их можно заваривать как чай. И что то дает, когда повышенная утомляемость, депрессии, поднять свое настроение, особенно в холодную пору года. То есть с октября по март месяц, то есть в месяцах, в которых есть буква «Р», мы можем с помощью лимонника. Заваривая горсть ягод, заваривая листья или стебли этого растения, мы становимся более бодрыми, более энергичными вот, и чувствуем прилив сил. И тем более, что лимонник действует мягко, такое действие сохраняется в течение 5-7 часов. Потом оно проходит, и в отличие от многих антидепрессантов, вот, как бы лимонник ну, не при, вызывает привыкание. Попили – хорошо, завтра вы можете его не пить, и вам тоже хорошо. Так что вот, знаете, знаете об этом. По химическому составу там нет витаминов, вы удивитесь, но ну, там есть и, и медь, и цинк, и кобальт, и свинец, там есть и железо, и натрий. В общем, там почти вся таблица Менделеева, почти вся таблица Менделеева, и это в таком сочетании, что оно благоприятно действует на, на организм человека. Вот почему. Лимонник, значит, лечат все при заболеваниях, при, при, при, при, при депрессиях, ну и как бы даже это вещество стимулирует, оно не залечивает, но если есть раны, вы, вы пьете лимонник, организм очень быстро заживляет эти раны. Вот. Конечно, не, сту, не на, только выпьем внутрь, не, ну, никакие отвары мы не делаем, раны не прополаскиваем. Так что значит, что это растение помогает только при внутренним применении. Вас, конечно, заинтересует, ну вот собрали мы плоды лимонника, как эти плоды сохранить, как сохранить полезные свойства. Значит, полезные свойства плодов лимонника, потому что в свежем виде их не употребляют, ну, используются при переработке. Значит, мы можем выдавить сок, это не проблема, есть соковыжималки, пароварки, удаляем сок, значит, одна часть сока и две части сахара, ну, по объемному составу. Перемешали, такой сок у вас будет храниться ну, в прохладном, засемленном месте долгое время. Он может годы стоять, вы можете брать эти ягоды. Конечно, не нравится вам так хлопотно для вас делать соки, выдавливать, с сахаром перемешивать. Возьмите, но ну, это для взрослых касается, 50 грамм плодов на пол-литра водки. Обычной водки настаиваем три недели с, бал, с периодически в темном в темном в теплом месте храним через три недели наше лекарство готово курс 15 дней потом перерыв 15 дней потом опять-15 дней прием то есть два две, два, раза, два приема нас обеспечивают и очистку организма и у, у наши, все наши силы организма как все ну, васправнут духом васправ духом все станет работать гораздо гораздо лучше ну количество Сколько принимать? 30 капель за один прием. Ну, принимается утром, потому что если принимать в вечернее время эти 30 капель, значит, вы можете не спать. Возбудимость организма и вы можете не спать. Вот почему когда-то охотники на, на Дальнем Востоке брали с собой горсть ягод и шли за звером, сутки шли и не утомлялись, съедали эти ягоды сушеные и, соответственно, чувствовали прилив сил и бодрость. Самое дальше, что ягоды можно взять, ну, сах, с сахаром перемешать. Перемешать с сахаром. Тут обычная технология. Отбираем ягоды, моем их, очищаем от всего мусора и засыпаем сахарным песком. Засыпаем сахарным песком, но ну, тоже в весовом отношении один к одному. Засыпали, ставим в холодильник. И вот после этого ягоды мы можем использовать. Как мы можем их использовать? Значит, можно добавлять кулинарные изделия, потому что пищевая ценность лимоника не теряется при кулинарной обработке. Также мы их можем, эти ягоды, делать морсики, делать напитки, которые будут очень полезны. Ну, это как касается растений, конечно, более полезно для взрослых, потому что все симптомы, которые я вам называл чуть раньше, они более характерны для взрослого населения. Поэтому вот. Детям можно давать, но нежелательно. Детям, если давать лимонник, если вы приучаете их травам, то для этого цели лучше использовать листья и побеги, потому что их действие более мягко на организм. Хотя у детей, как бы, защитные свойства организма высокие, и обычно такие стимуляторы им не нужны. Так что вот какое интересное растение вы можете вырастить на своем участке и украсить, где-то закрыть какой-то неприглядный вид и в то же время иметь большую пользу. Удачи вам! До свидания.